Дело в том, то, что в этом мире огромное количество тупых людей. И они лезут туда, куда не знают. Один из ярких таких примеров это ограничение процессов. Сейчас я вам объясню, как устранить тот баг виды, когда у вас i7, i9, либо Ryzen, а показывает всего два ядра, либо три ядра. Короче, берем и жмем win плюс r. У вас открывается окно выполнить и прописываем msconfig. Enter. Дальше жмете «Загрузка», «Дополнительные параметры», «Число процессов». Скорее всего, у вас все выглядит э, так. И вы такие, ну, у меня то есть все это есть, а у вас, скорее всего, нет. У вас заканчивается на четырех. Вот, берете и убираете э, галочку «Число процессов». Что она делает? Дело в том, что на уровне загрузчиков у вас э, винда ограничивает количество э, процессоров. А для винды, что одно ядро, что поток, что несколько процессоров, это одно и то же. Мы убираем это ограничение. Вот вы, упыри, сделали ограничение в 4, допустим, процессоров. Из-за чего у вас винда больше 4 потоков не обрабатывают. То есть у вас сейчас 2 ядра, 4 потока. Вот, вы убирали галочку, жмете «Окей», «Применить», «Окей» и «Перезагрузка». И больше не лезете в, то, в те дебри, в которых вы не разбираетесь.